С вами этот магазин Instrument Center. Сегодня у нас для обзора профессиональный набор автомобильного инструмента от компании NEO. NEO 08666. Набор на 110 предметов. NEO это да, польская компания из Польши. Выпускает профессиональный инструмент для СТО, для автосервисов, для предприятий хорошо известная компания в мире. На свои наборы инструментов компания NEO Tools дает 25 лет гарантии. В наборах применяется хромбанадевая сталь. Набор поставляется только от красочная упаковка. Важная информация, трещотки 72 зуба указывается. 25 лет гарантии на набор. Написано, что наборы тестируются перед э, продажей покупателям. Дальше, CR-V, хромбанадевая сталь, strong case, крепкий кейс, эргономичные рукоятки на трещотках, два рабочих квадрата, одна вторая и одна четвертая с обратной стороны комплектация набора указывается. Вот такая прокладка идет, довольно толстая, которая ложится между крышек во время закрывания. И начнем с трещоток. Два рабочих квадрата, 1,2 дюйма и 1,4 дюйма. Маленькая и большая трещотка. Как видите в наборах NEO трещотки имеют небольшой изгиб. Все сделано для удобства работы. Рукоятки здесь пластик э резина, но резина здесь довольно плотная. Скорее всего, это на пластик сверху нанесли напыление резиновое. Очень удобно лежат в руке. Надпись CRV Neo Tools. CRV хром сталь. Трещотки 72 зуба, мелкий сах. Есть реверс переключения право-влево. И быстрый сброс и фиксация головки на трещотке. Длина трещотки под 12 дюйма. 255 мм. Под одну четвертую дюйма 155 мм. Трещотки разборные. Три винта выкручиваются. Можно вытянуть механизм и обслуживать его. Т-образные воротки. Два воротка. Под 1,4 четвертую, под одну вторую. Под одну вторую у нас длина воротка 250 мм. Под одну четвертую 11,5 см. Вороток под 1,2 дюйма также служит у нас и удлинителем 250 мм, если снять переходник. Переходник этот можете использовать для перехода с квадрата 3,8 дюйма на 1,2. Две свечные головки 16 и 21 мм. Головки имеют внутри резиновые вставки. Отверточная рукоятка 150 мм, рукоятка также комбинированная, есть присоединительный квадрат. Есть можно подсоединить трещотку, получаем отвертку с реверсом, или можете сюда подсоединять вороток также, что-то дожать. Данная отверточная рукоятка применяется в наборе с головками под 1,4 дюйма для труднодоступных мест где-то открутить. Или с битами. Биты дальше буду показывать. Биты, которые уже идут с переходником. Надпись на рукоятках, на трещотках и на самой отвертке NEOTOOLS. Еще один удлинитель 125 мм под квадрат 1,2. 250 мм под одну вторую и 125 Два удлинителя под 1 четвертую дюйма, 100 и 50 миллиметров. Два кардана, 1 вторая, 1 четвертая дюйма. Карданы скреплены металлическими вставками. Так, далее перейдем к головкам. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие представлены. Длинные головки ТОПС. Начнем с головок коротких шестигранных. Под 1,4 дюйма у нас головки 13 штук. Самая, самая маленькая у нас на 4 мм идет. Это вот ряд. Самая большая 14. Это 1,4 дюйма, маленькая трещотка. Головки под 1,2 дюйма. Два ряда. Общее количество 17 штук. Самая маленькая у нас 10 мм идет, 6 граней. Самая большая 32 мм. 6 -гранная. Вес головки 32 мм, Составляет 220 грамм Она тут такая увесистая довольна. Надпись на металле здесь идет Neo Tools CRV, мухрома надевая сталь, 32 мм. Покрытие полностью глянцевое. Очень большой плюс, что головки, допустим, лежат в своих ячейках, и каждая ячейка подписана по номеру головки. И буквы здесь, цифры, вернее, довольно-таки большие. То есть 17 мм, головка 17 мм. То есть очень удобно. Также подписаны биты и головки длинные с торксами. Далее, головки длинные. Общее количество 13 штук, под 1,4 дюйма они внизу у нас идут. Самая маленькая у нас здесь на 6 мм. И самая большая, это уже вверху под 1,2 дюйма, у нас 22 мм. Головки торкс. Общее крыска 13 штук в наборе. Е4 у нас самая маленькая торкс. И самая большая Е24. Е24. Уже глянцевое покрытие так далее биты нижний ряд биты под одну вторую Используется с вот таким вот адаптером ставили нужную биту и уже дальше для вороток или трещотка общее количество бит под одну вторую Дюйма у нас 17 штук, плюс вот такой вот есть в наборе переходник. Переходник, который используется с сюда вы можете одевать биты или одевать головки под одну вот четвертую. У нас биты под 1,4 дюйма, биты уже идут с адаптером, то есть с переходником, в отличие от бит под одну вторую, где вы вставляете адаптер, который вот тут показывал до этого. Общее количество бит под 1,4 дюйма 18 штук. По профилям здесь шестигранные биты, есть биты торкс, шлицевые и крестовые. И на самом кейсе, то есть по ячейкам, написано, допустим, PH1 бита в данной ячейке. То есть очень удобно, чтобы сразу видите, в какой ячейке какая бита находится. И еще в наборе есть вот такой вот набор геобразных ключей. Четыре ключа. теперь, что мы допустим обнаружили по недостаткам ну, недостатков мы не нашли в данном наборе и было бы удивительно, если бы нашли потому что набор профессионального качества позиционируется. материал за давление сталь и на весь инструмент нанесено защитное такое глянцевое покрытие многие хвалят такое покрытие потому что если, допустим, взял рука в масле взяли головку, ее можно очень легко оттереть, в отличие от матовых головок оттереть и она получается опять у вас такая Красивая. Кейс э, состоит из двух частей. Кейс пластиковый черного цвета. Соединяя две крышки пластиковая зависа. Внутри есть пласти... Внутри металлический штырь. Замки металлические. На замках надпись Neo Tools. Верхняя крышка инструмент хорошо защелкивается. Попробуем закрыть. не выпадает, все остается на своих местах. Напомню, что на Neo Tools гарантия 25 лет дают производить на наборы Neo Tools. Запирание тоже без лишних усилий, все очень легко. Вот такой вот красивый кейс идет. Надпись Neo Tools, видите, оранжевого цвета 110 предметов. По габаритам кейса. Вес набора 7,6 кг, ширина 38, длина кейса 30, высота 9 сантиметров. Рекомендуем покупки данный инструмент. Сейчас в нашем магазине действует хорошая скидка на Neo Tools наборе. Подписывайтесь на канал, получайте еще за это дополнительную скидку в интернет-магазине. И кому понравилось видео, оно помогло вам с выбором набора инструмента, ставьте лайк. Спасибо, до свидания.